Отпуска сотрудникам организации, как правило, предоставляются в соответствии с графиком отпусков, который ежегодно составляется в текущем году на следующий календарный год по унифицированной форме номер Т7. После составления ответственным сотрудникам документа график отпусков сотруднику отдела кадрового администрирования необходимо утвердить этот график. Для этого необходимо перейти в раздел «Кадры», «Графики переноса отпусков». В списке документов найдем график отпусков с помощью быстрого поиска. Нажимаем на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl-F. Откроется форма поиска. Обратите внимание, что в поле «Где искать» устанавливается значение текущей колонки, выделенной в табличной части документа. В выпадающем списке поля «Где искать» выбираем значение «Номер». В поле «Что искать?» вводим номер документа. Нажимаем кнопку «Найти». Двойным шелчком левой клавиши мыши открываем найденный документ. В поле «Документ утвержден» устанавливаем флажок. Тогда автоматически в поле отобразится фамилия, имя, отчество текущего пользователя. Нажимаем кнопку «Провести и закрыть». Изменения в графике отпусков будут сохранены. График отпусков утвержден.